Всем доброго дня и ночи, вы на канале Мир Дерева. Сегодня мы хотим вам показать наше небольшое новшество. Это мебель, фасады, кухни, покрытые антисмолом и грунтом. Для чего мы это делаем? Чтобы потом вы могли также нашей новой красочкой, колорексом, добиться в домашних условиях покраски приближенной к заводской. Также мы будем продавать и в эмали, и без покраски. Нашу мебель, кухня, кровати. Ящик для стеллажа выглядит уже подготовленным. Таким образом, что мы с вами внутри. Инструкция по сборке, где полностью прорисован весь момент. Нижняя стенка две боковые стенки, которую уже под антисмулом и под грунтом, передняя стенка и задняя. Также в комплекте все то, что надо для сборки по инструментам. Инструмент шестигранник будет внутри. Вам потребуется либо отвертка, либо шуруповерт. Для того, чтобы начать сборку, нам сначала надо будет покрасить красочкой в два слоя. На один ящик для стеллажа уходит незначительный объем краски. Приступаем к покраске. Вот апка покраска у нас есть в другом видео. Ссылка в описании. Цвет Colorex Unifark 15. Серый. Красим валиком. Наносится великолепно. Укрывистость изумительная! Обратите внимание, первый слой а уже идеальный результат! Колорекс шведская краска экологически чистая, которая подходит э, всем даже людям, которые страдают аллергии. Прокатывать лучше начиная с начала и до конца, без маленьких таких, то есть если мы уже взяли, от начала до конца. Прошу также заметить, что можно использовать Colorex краску по незагрунтованным поверхностям. Она также хорошо ложится но требует двух-трех слоев покрытия. Допустим, как фанера. Фанера не покрыта ничем. Покрытие вторым слоем, колорексом, для более ровного и красивого цвета. Покраска в два слоя колорексом закончена. Это заняло у нас где-то в районе 40, 40 минут в месяц высыхания результат увидите сами сейчас сборка прикручиваем заднюю стенку к нашим боковым четырьмя мебельными винтами вставляем фанеру наше дно от ящика берем переднюю стенку и на мебельные стяжки притягиваем к нашему уже непосредственному ящику вот такой ящик для стеллажа у нас получился на сборку у нас ушло в районе где-то наверное 10-15 неспешных минут Попили кофе, собрали, все для вас Если хотите увидеть в дальнейшем Досмотрите ролик до конца Мы ставим небольшое краткое видео Как у нас вышло выкрасы, Четыре других ящика для стеллажей На этом мы с вами прощаемся Приезжайте, покупайте нашу мебель Наши ящики Будем рады вас видеть в нашем магазине На Рябиновой, 41, корпус 1